Приветствую всех на втором уроке веб-дизайна от организации дополнительного образования Академия. С вами Бакуменко Антон, и в данном видеоуроке мы познакомимся с программой Figma, а также ее особенностями, функционалом и горячими клавишами. Что такое Figma? Figma – это кроссплатформенный онлайн-сервис для веб-дизайнеров, дизайнеров интерфейсов и веб-разработчиков. У Figma есть две ключевые особенности – доступ к макету прямо из окна браузера и возможность совместной работы над документами. До появления Figma дизайнеры пользовались Photoshop, и когда несколько дизайнеров работают над одним проектом, бывало сложно. Photoshop отказывался корректно открывать макет, пока вы не установите нужные шрифты, или коллега вносил изменения в свою копию проекта и забывал сказать вам об этом. Команда Figma учла подобные проблемы и создала продукт, который позволяет работать над проектом одновременно нескольким дизайнерам поддерживает версионность и дает много других возможностей. Они упрощают жизнь как дизайнеру, так и разработчику. Все файлы хранятся в облаке Figma. Не надо вспоминать, где лежат ваши макеты, скачивайте после того, как внесли изменения, заливать их обратно. Изменения Figma сохраняются автоматически. Одной из главных особенностей Figma являются компоненты. Компоненты – это элементы пользовательского интерфейса, которым можно задавать общие стили, и затем быстро менять их во всем макете сразу. Например, вы закончили разработку 50 макетов в Photoshop. Заказчик попросил вас поменять пункт «Меню» в шапке и прислать все макеты на утверждение. А раньше приходилось переделывать это вручную. Фигма – проблема решена. Изменяете что-то одно, меняются стили всех элементов с этим стилем. Фигма имеется история версий. Фигма легко просматривать ранее версии файла и восстанавливать или дублировать любую из них. Версии автоматически сохраняются, если в течение 30 минут в файле не было никаких изменений. Вы видите, когда файл был отредактирован и кто сделал изменения. Можно и вручную добавлять новые версии при необходимости. Чтобы не запутаться в дальнейшем, осмысленно называйте версии и добавляйте описание. Например, детали проекта, итерация, этап, какие изменения были внесены. Еще одной особенностью являются фреймы. Фреймы очень похожи на артборд и Photoshop, но имеют большую гибкость в работе. Они хорошо масштабируются и их с легкостью можно использовать в других фреймах. Для фреймов есть предустановленные размеры устройств – фон, таблет, десктаб, watch. Paper, Social Media. Поэтому нет надобности держать их в голове и путаться в размерах. И в заключение у нас идут сетки. Все мы знаем, что при разработке сайта лучше всего использовать сетку. Панель Grid Layout позволяет быстро создать любую сетку. Для одного макета неограниченное количество сеток, сетки быстро и гибко настраиваются, функционируют и растягиваются, при необходимости цвет сетки легко поменять. А теперь давайте посмотрим, как это все настраивать и начнем мы с основных горячих клавиш в программе. Итак, мы находимся непосредственно в программе Figma и давайте разберемся с горячими клавишами. И первой горячей клавишей будет клавиша V. Клавиша V вызывает Move Tools, то есть если мы создадим какой-то элемент, то Move Tools позволяет нам перемещать этот элемент по нашему пространству. Далее у нас идет клавиша P. P это Pen, перо. Перо позволяет рисовать нам фигуры кривой без Третья клавиша у нас T. T это текст. Текст мы можем создать при помощи щелчка левой кнопкой мыши по рабочему пространству или выбрать текст и растянуть поле для того, чтобы написать этот текст. Четвертая клавиша – это R. R отвечает за Rectangle Tool, то есть создание геометрической фигуры прямоугольника. Пятая клавиша – это клавиша O. Клавиша O у нас отвечает за создание эллипса. Знание этих горячих клавиш инструментов достаточно для того, чтобы создать макет. Но давайте перейдем дальше. Сочетание клавиш Shift-R позволяет показать или скрыть линейки. Обратите внимание на боковую и верхнюю часть, что появляются линейки. Сочетание клавиш Ctrl-Shift-4 позволит вам скрыть или показать сетку на рабочем пространстве. Сочетание клавиш ctrl-g позволит создать выделенные элементы в группу. Для этого мы выделяем элементы и нажимаем ctrl-g. Теперь в слоях мы видим нашу группу. Сочетание клавиш ctrl-shift-g позволяет разгруппировать выделенную нами группу. Как видите в слоях теперь все элементы находятся снова по отдельности. Давайте перейдем к следующим горячим клавишам, которые окажутся для вас полезными. Для выравнивания объекта по левому краю нажмите сочетание клавиш Alt A. Для выравнивания по правому краю сочетание клавиш Alt D. Для выравнивания объекта по верхнему краю нажмите Alt W. Для выравнивания объекта по нижнему краю нажмите Alt S. Для выравнивания объекта по горизонтали по центру нажмите Alt H. Для выравнивания объекта по вертикали по центру нажмите Alt-V и, завершив с горящими клавишами, мы можем перейти непосредственно к изучению интерфейса программы Figma. Итак, находясь в рабочем пространстве Figma, что мы можем здесь видеть? Значит, сверху у нас располагается панель инструментов, слева находятся слои. Справа находится панель с настройкой инструментов, где будут показаны все свойства. Итак, чтобы создать рабочую область, мы нажимаем на решеточку и выбираем фрейм, или нажмите горячую клавишу F. Справа мы видим устройства, можно, для которых можно создать данный фрейм. Давайте выберем десктоп. Чтобы отдалиться от нашего рабочего пространства, зажмите кнопочку Ctrl и покрутите колесико назад или вперед для приближения. Чтобы создать текст на рабочем пространстве, выберите инструмент Текст или нажмите горячую клавишу T и начните писать. Чтобы управлять настройкой текста, в правом меню в блоке текст нужно, можно поменять а, тип гарнитуры, а также можно настроить его размер. Здесь также можно настроить межбуквенный и межстрочный интервал. Ниже находится вкладочка «Fill», на которой мы можем поменять цвет этого текста. Если же нам не нужна заливка, мы можем ее отключить. И выбрать Stroke. Строк это обводка. Для того чтобы включить снова заливку, нажимаем на плюсик и подбираем для нее цвет. Прежде чем начать разрабатывать сайт, надо понять, как создавать сетки. Чтобы создать сетку на рабочем пространстве Figma, справа нужно перейти во вкладочку Layout Grid. Нажать плюсик. И вот здесь вот нажать на множественное скопление квадратиков. После этого вместо Grid выставить Columns. Стандартно для десктопного сайта используется 12 или 16 колонок. Мы выставим 12. Теперь сайт можно разрабатывать по данной сетке. Напомню, чтобы скрыть данную сетку, можно нажать Ctrl-Shift-4 или включить теми же горячими клавишами. Для того, чтобы создать компонент внутри программы Figma, нам нужно создать любой элемент, пусть это будет, допустим, кнопка. Давайте сгруппируем данную кнопку, нажав Ctrl G. И теперь правой кнопкой мыши мы можем выбрать Create Component. Теперь, если продублировать эту кнопку при помощи сочетания клавиш Alt левая кнопка мыши, мы можем менять их вместе. То есть, меняя оригинал, допустим, я вот смогу поменять здесь цвет на красный, он меняется и у второй кнопки. То же самое будет и с текстом. Если я здесь буду переписывать текст, он меняется и на второй. Вот так вот работают компоненты. То же самое и с цветом, можно менять и цвет. Помимо всего прочего, в Figma присутствуют плагины, которые упрощают работу в десятки раз. Допустим, нам нужны иконки. Что мы для этого делаем? Мы выходим в главное меню Figma, здесь мы переходим в Community и здесь мы пишем в поиске Ike, здесь выбираем Plugins и выбираем плагин, который нам нужен, у меня плагин Icons. 8 free icons установлен поэтому после того как вы нажали инстайлит install переходим обратно в наш документ открываем меню здесь переходим в плагины и выбираем установленный нами плагин у вас откроется дополнительное окно вот оно и здесь мы можем выбирать любые иконки которые в дальнейшем будем использовать Данных плагинов Фигма Figma очень много, поэтому они будут здесь на любой вкус, для всего, что вам потребуется. Карты, иконки, анимации и прочее. В общем-то, это все, что я хотел вам рассказать по Figma. Горячие клавиши мы с вами сегодня изучили. Как создавать элементы мы изучили, где их настраивать также мы изучили. В следующем уроке мы научимся с вами создавать прототип. Спасибо за внимание, всем до свидания.